Если остались лишние, у нас принято угощать шампанским. Как-то батри. О. -о, -о. Как-то батри. Как-то батри. Вечная мне память.